Кафе «Восток» представляет. Вкусные новости Ставрополя. Кулинарный блокнот. Роллы теньши. Составляющая. Нори, рис, креветка в кляре, листь салата, сыр, тобика малиновая. Роллы теньши. Вкус с наслаждением. Кафе «Восток». Доставка. 6 600 С нами новости ставрополя вкуснее.